Забегала нерегулярно, как вы понимаете, и подиумов нет. Но, тут, кстати, 10-11 лава так, воспряво. Все-таки немецкая команда после всех своих олимпийских неудач. Это было опыт в слове, безусловно, и, собственно, изменения в тренер объединения. Такая любопытная информация это по поводу вклада тренера в историю наставник Александр Ильича Наусова человек, который подготовил олимпийского чемпиона серебряного призера и бронзового призера э, например, согласно заработной плате примерно в 4 раза меньше получает чем известный тренер биоклонной ездерукой друг ну, в общем, если один сделал все а другой не выиграл ничего за три года и, собственно, разницы совершенно ощутимо. кто из них более для матери истории ценен тут, в общем, всем все понятно тоже такой маленький нюанс 24, а еще один. После третьего рубежа смотрим, что происходит у нас на подступах. Вот ну, так скажем, дальних поступок Клаурид Аймайер, группа Кроуфорд, Латлан, Пескон, Вилухина, Хентель, Виткова, Зайцева и Гаспарин. Там от 20 с небольшим до 32 секунд. Ну вот отрезать мощные четыре, пока Дарья Доброчева, конечно, поджимает лидеров. При этом Грегорин подсократила отставание, а Дарья 10 секунд отыграла вот за эти сотни метров. Устала Доброчева. Очень тяжело, очень трудно. Работать на таких трассах по занавесу сезона тем более. Не забудьте, что сегодня у нас, вы можете еще мужской мастер. И, по всему, готовая программа 17.50. Зайцева переместилась на восьмое место, Вилухина на 12. -е. Они меняются местами, при этом Вилухина седьмой, Зайцева 10. -й. 33 секунды отставания Зайцевы, сразу же за Хенкель. Макаранин идет 11, -й, 34 -й и имеет внушительное преимущество от Туры Бергер. И если она окажется впереди, несколько позиций отыграет, даже не будучи на подиуме, Кайф останется... ...обладать кубка Мира вновь. Дарья Патти практически догнала уже Грегорин, как мы видим на данном этапе. мира среди игрок Лаура Дальмайер сегодня потестила только... Вот чуть отставания, ТН, но, тем не менее, вот на этом отрезке видно, что Майорское преимущество по-прежнему весьма ощутимо. А вот потом, после Домрачева, уже просвет 20-секундный, даже более того, Розана Кроуфорд, Вероника Виткова, Сирина Гаспарин, Андреа Хенкель, Ольга Зайцева, на из Бескон, Платлан, Макаранин, Вилухина, Кузьмина 13, идет Романова на 16-е место, переместилась, это на отрезке 8,4. Сейчас 9 километров 300 метров. Давайте смотреть, вот тут подъем, заметно, что Дарья практически догнала Грегори, практически догнала, 7, -7 секунд между Славенкой и Немкой было. Дарья предпринимает атаку, 9 и 7, преимущество Дальмайера, она снова становится достаточно большим по отношению к Грегори, но Товарчево, Товарчево догоняет. И будет сейчас вперед, Дарья. Этот подъем нужно отработать. А вот эта группа, фамилией я называл, очень серьезная. И приятно, что в этой группе Ольга Зайцева сохраняет, сохраняет все-таки шансы на... Подиум сегодняшней гонки, и я думаю, что каждая из девушек, которые сейчас бегут, включая Вилукину имеет возможность сегодня быть на федестале потому что стрельба неровная, хотя ветер сейчас тихо, временами он весьма порыв. Потратите на тех, кто позади, Мария Добрачева уже твердо на второй позиции, этом уходила третий с 20 секунд отставанием от Дальмары. И сейчас почти вплотную к немке Добрачева. которая борется за малый хрустальный глобус по программе года общего старта. Но два последних сезона второй, по-моему, далее была в Татале. В этом году она станет третьей, но три олимпийских золотых медали перевешивают все и вся. А там дальше Кайса уходит уже вперед, и вот третий за Кайсой... Свободно, спокойно работает Зайцева, растянулся караван-преследовательниц, и последний в этом караване велушина идет. Дальмайер снова мимо. Говорчева мимо и Грегорин мимо. Дальмайер круг. Все на круг. Шанс. Бергерта встает. Здорово. Белькомат. Вильтурмат. Кентельмат. Латунгат. Кайсомат. А вот только Зайцева попадает и сейчас вместе с Кузьминой будет сражаться за медаль сегодняшней гонки. замыкает, с одним промахом 12,3 отставания и Тура Бергер допускает один промах, Романова застрелилась три неудачи Кайса пройдет сейчас круг и Кайса Макаранин становится, можно уже с уверенностью об этом говорить обладательницей Кубка Мира этого олимпийского сезона она будет также. Сейчас и есть возможность несколько позиций еще отыграть. Впереди Виткова, впереди Бессон. Вроде бы не очень соперницы. Ну а Тура Бергер переволновалась все-таки. Вот только-только проходит штрафной круг компании с Яной Романовой. Тура, увы, без большого глобуса остается. Ну что ж, сейчас будем расклады считать. Конечно, у Ольги шансы есть, потому что. С одной стороны три круга, дистанция стала больше, с другой все-таки мы наблюдаем очень хорошую подготовку под занавес сезона Ольги Зайцевой. Не всегда получается, но сегодня Ольга молодец, еще бы стрельба не подвела. Тальмайер, Кузьмина, Грегорина Доброчева. Ну понятно, что Кузьмина и Доброчева здесь выглядят особняком, а точнее Доброчева и Кузьмина в таком порядке. Объективно, конечно, очень сложно будет победить или даже быть второй, посмотрим впрочем. Может быть и поборется, но Сейчас, во всяком случае, уже Кузьмина выходит вперед Дарья Доброчева пока идет отпуска и Пережет себя, караулиц. Прежде всего придерживает свои возможности для решающей атаки Ну что шанс невероятный сегодня Ольги Зайцевой Победить Это будет сделать очень непросто Конечно, объективно мы понимаем у шансов чуть больше. имею и по-прежнему первая ног зайцевой Добричева, Пока подходит достаточно осторожно и здесь же грегорин тоже согласимся соперница опасная да и показывал не раз на финише может скорость держать может отработать большой у лидера. Сайцева. не может чувствовать себя спокойно. Пять человек претендует на призы. Многое будет зависеть вот от этого подъема. Станет ли чего атаковать? Хватит и силы тайцы. Ромашку попить у идущей второй Зайцевой. Да, очень трудный финиш будет сейчас. И то Пер недалеко совсем... у Гандикапа должно хватить отстать Кузьминовка после этого подъема видно, что пошла-пошла, сейчас работать Зайцева не пустила Доброчеву сил нет, ударит она дышит, так и стремляется несколько и техника меняется совсем что говорит вашим о том, что устал и теперь, посмотрите, пытается даже руки встряхнуть как-то плечевой пояс этот прием очень дорогой ценой дался всем без исключения ветерин спортсменов какие финишные моменты будут привлекать сейчас будет много зависеть от самого последнего подъема когда в на настребщин будет суд проходить поэтому не пускает не дает грегорин Yeah, please. По скорости сегодня Кайса первая, Добрачева вторая. Стоять секундами с Дуними, Сузьмина плюс 5. Дальше Доробер -А плюс 34. Зайцева проиграла 45 секунд. Белухина минуту 37. Очень много. Но становиться все-таки не удалось после вчерашних неударств. Ну, а Кайса неровно и уступила на Олимпиаде тоже болела временами чувствовала себя, мягко говоря, не очень хорошо ну и вот посмотрите, что касается Андреа Хемки безусловно, королева безусловно, королева и постгоночная штаборка мы провожаем из большого, спорта великого Андреа Хемки которая на протяжении многих, многих лет была одним из лидеров мирового биатлона четыре Олимпиады позади Две золотых олимпийских награды, одна серебряная и одна бронзовая, вывез медали Сочинская. Родцы награды чемпионатов мира, самых разных. И 2007 год, кстати, Кубка мира Адрогенки тоже владела. Мы говорим ей прощай и надеемся, надеемся, конечно, что сборной Германии эту поколений пройдет безболезненно не и непоязненно относительно все-таки. Турубергер тоже поздравляем про рекламы но кубок мира тура в нынешнем сезоне имея превосходство все-таки не выиграла После трансляции, официальный страховщик, журналистов страховая компания, согласие. Страховая компания, согласие, надежная защита ваших достижений. Сергей, все знают, что вы принимаете лекарства. Ну, это же известно, что вы мужчины. я так не понял, Я лекарства, не надо лекарства, не вживающие, в цель 5 попадания, оскаривайте ровно. В автомобиле системы полного привода крутящий моменты распределяются на переднюю и заднюю серевноле. Только так. А теперь представьте себе, что ваш автомобиль мог бы сделать так. Или так. Или так. Или так. Маневренность и оптимальное сцепление на любой поверхности. Интеллектуальная система полного привода BMW X-Trank. Android, Wi-Fi, навигатор, 103, супер, Марк, армия, район, в России, большой информативный дисплей, компактные размеры, высокое качество записи Full HD, видеорегистратор мистерии, эволюция технологий. Спансор, параллель, с удовольствием вместе. это профилактика и лечение простуды и даже для будущих мам и малышей в жизни. многократный мира, Кубка мира. Феноменальные девушки. И вот такое соперничество. Сегодня Кузьмина лучшая, Грегорин вторая. Дура-Робера добралась до первого подиума в сезоне. до Дорочева Малый. Глобус выигрывает по стартам. Зайцева пятая, Ребухина девятая. Романова 27 седьмая. Цветочную церемонию уручения Глобуса Касси Макаране. Смотрите через несколько минут в программе «Большой спорт». Я, Дмитрий Губерниев, надолго не прощаюсь. И не забудьте, что в 17.50 Сегодня наша биатлонная программа из холмин перед Москвой. Большое спасибо. мы работаем для вас в прямом эфире. Сегодня в студии я, Ольга Лусюков, и мой коллега Тарас Тимошенко. Ну что же, завершилась, завершилась гонка с мат в норвежском холминколине. У женщин тройка призеров Стакова. Кузьмина, Грегорин Дара Набор, лучшая из наших Ольга Зайцева написано. Завершился и сезон Губки Мира для прекрасных дам. Прямо сейчас буквально через несколько минут будут вручать сломок, ну точнее не сломок, а кристальные выводы, и поэтому мы передадим еще раз слово нашему комментатору Дмитрию Губерниеву. Дим, пожалуйста. И что, здравствуйте, уважаемые друзья, в коммерческой как и было обещано во время трансляции, хороший точек на киражах как целиком мы покажем вам цветочную церемонию по Минхолинского этапа Маски. Ну что ж, снова видим. Не получилось у представителей команды Норвегии. Все-таки норвежские, конечно, мужчины сегодня показывают но надежда больше была как раз на экспорт. После сезону без судов, проводит сборная Норвегии. Это, конечно, потеря, с учетом того, что и не было судовым, в олимпийской эстафете, хотя вроде бы ничего не предвещало беды, но бывает. И вот, поздравить. Точнее, поднимется через несколько минут, потому что готовится еще только церемония. Награждение, цветочная церемония. Сегодня, кстати, не выпустите мужскую. три у Зайцевой, три промаха. И как жаль, подиум Зайцева да, в ТОП-6, расширенный подиум присутствует. Угарима заработал эту феноменальную работу в нынешнем сезоне. Но еще раз мы отмечаем, каков огорчительный факт того, что мы не добились ни одной победы в нынешнем году. Ни одной. Это было последнее, много-много лет тому назад. Сегодня вот такие реалии. Дальше посмотрим, кто будет тренировать сборную команду. Я задал вопросы неужели, и, понятное дело, что она э, говорила и хотела, чтобы Гаратевич продолжал работать. Но пока еще об этом говорить рано, потому что понятно, э, может, происходит какие-то изменения. И дальше в структуре федерации в любом случае впереди... Сочи и очень серьезное, конечно, разбирательство по поводу того, что получилось и что не получилось. Понятное дело, что Биатлон рассчитывал на две золотых награды, на В итоге выполнить не удалось. Но посмотрим, что будет дальше. Станет ли Михаил Прохоров на посту, может быть, станет, скажем, победительским советом, тоже очень неплохо. Потому что многое было сделано, и действительно хорошего, потому что помогает да, детским школам. Многих лет устраивались подготовки. В общем, здесь в плане Союз гаслонистов России у нас никаких проблем не возникало. Я хочу отдельно поблагодарить, кстати, прес за помощь подготовки. Репортажи лично хочу поблагодарить Мариус Паусамора за помощь. Тища, это очень здорово, это серьезно. сезона не ожидала она такого. Сама говорила еще после вчерашнего успеха в контюзе, две контактные гонки и золотой дубов Станминполина. Андерс Петсенберг, руководитель мирового биатлона, вручает цветы Анастасии Кузьминовой. Сижилась в обороне, потом атаковала и уехала. кубка. Трехкратно олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Сегодня четвертого. Поводов для огорчения нет. Она сохранила за собой третью строчку. Достала и выиграла малый Крустальный Глобус. Гонка с общего старта. Ольга Зайцева. Сегодня пятая. Ну что ж, не просто завершение сезона. Ольга улыбается. Скажем ей спасибо. Но, увы, Просто сегодня за победу и за призы, уходя первой из четвертого бежа, за не сумела, Лаура Дальмайер. Вас сегодня тоже очень близко к тому, чтобы вы должны просто стать призером, а победителем, но в итоге захнула четвертую сильнейшую. И цветы от Андерса Песеберга. Мы серьезно рассчитываем на успех. В следующих выборах, по крайней мере, выиграли в позиции международных Конечно, мы искренне желаем удачи представителям позиции отлоников России. Но совершенно очевидно, что по итогу нынешнего сезона, в общем, в плане жизнь команды, ни одной победы, ни одной золотой медали. За три года мы не выиграли ничего. И, конечно, ужасную, что Сейчас еще попозируют фотографам. Все, кто сегодня отличились в гонке. А следом мы увидим королеву нынешнего сезона, обладательницу такого престижного приза, как Кубок мира. И вновь, как и несколько лет назад, Кайса Макаранин становится лучшей среди всех спланистов планеты. При этом еще раз отмечаем, что Олимпийские игры Кайсама Каранин проиграла. Но в нынешнем сезоне Олимпиада не входила. Пусковый зачет, как это было, скажем, в предыдущие годы.